Здравствуйте, в этом уроке продолжим ознакомление с созданием титров в программе видеомонтажа KDN Live. Создайте новый титр ранее изученным способом. Добавим графическое изображение. Для этого нажмите кнопку «Добавить изображение». Выберите какое-нибудь изображение. Переместите его в левую нижнюю часть. Поверх изображения можно ввести какой-либо текст, воспользовавшись соответствующим инструментом. После завершения действий нажмите ОК. Создадим контрольные точки. Первый маркер у нас будет с координатами x равно минус 1280. Второй маркер будет с координатами x равно нулю. Просмотрим получившийся результат. Аналогичным образом создайте еще две контрольные точки. Первую оставьте как есть, а второй присвойте координаты y со значением 1280. Поставьте для последней контрольной точки значение размытости в ноль. Анимацию также можно создать и в окне клипа титров. Для этого перейдите на вкладку Animation. Нажмите кнопку Edit Start, чтобы откорректировать начальное положение объекта. Выберите в процентном соотношении размер или вручную уменьшите или увеличите прозрачный зеленый квадрат. Затем нажмите кнопку Edit End и выберите конечное положение объекта. После завершения настроек нажмите кнопку «Ок». Для сохранения созданного титра в виде шаблона нажмите кнопку «Сохранить как». Выберите место расположения шаблона, введите имя и нажмите кнопку «Save». Сохраненный титр вы можете использовать в других проектах, щелкнув правой кнопкой мыши в окне дерево проекта и выбрав из меню пункт «Добавить клип титров из шаблона». Затем выбрать сохраненный ранее титр. Стоит также заметить, что «Редактировать» Добавленный титр в виде шаблона нельзя. Если же вы планируете изменять текст, то добавьте сохраненный титр, как обычный клип. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить клип». На этом урок завершен. Спасибо за внимание.